Выкладывал видео на ТикТок канал, но там почему-то такие эксперименты жестко банят. Сейчас мы точно что-нибудь подождем. Привет! У меня сейчас в руках охотничьи спички, но не обычные охотничьи спички. А спички, сделанные в СССР, а это уже говорит о многом. Хочешь узнать, на что они способны? Тогда жми лайк и поехали. И пожалуйста, не повторяйте такие эксперименты у себя дома, иначе можно как минимум огрестись от тех, кто в нем проживает. Ну, впрочем, такие спички вы вряд ли найдете. Итак, первый эксперимент просто на открытом воздухе. О! Вот за следующий опыт точно можно грестись. А я думаю, вы уже догадались, что будет происходить. Попробуем, как они будут гореть в воде. не вы видели она даже выпрыгнула из, из ванны вот что осталось даже не догорело до конца но горело мощно теперь попробуем то же самое только с выключенным светом чет через чур темно стало ну, сейчас подсветим В общем, реально турбо спички. Капец, ребят, ушатал в ванну. Все. Думаю, на этом надо завязывать. Жми лайк. Подписывайся. Пока.